Привет, вы можете пропустить эту заставку, я ее поставил для того, чтобы видео не заблокировали из-за авторских прав. И еще хочу сказать, что я долго вырезал моменты по 100% срыва моба, и поэтому будьте готовы тому, что сцены будут неполноценные. Мне, конечно, было бы проще, чтобы моменты были цельные, но, увы, видео заблокируют. Оп, психо 100 Шкала срыва МОБа 92% В виде исключения дам тебе последний шанс Заставь меня смеяться своей силой Вот как! У тебя похожая сила Хорошо, что ты не человек, мне сказал злой дух Паства моя! Не отпускайте его живым! Предел Ярость Если в твоем вероучении принято убивать отступников, покажи, на что способен Показать все, на что я способен? Да мне хватит пары секунд, чтобы стереть тебя в порошок Впечатляет Что? Ну и дела не думал, что придется пустить вход все силы. Что? Это мои Я чувства. Но! Призрачный луч! Яблочко! Я! Кто будет победителем? Я хуже всех. А! Хватит уже! Прости меня! А, Все-таки я всегда был простолюдином. Моб сразу все понял. Он вновь своими силами устроил беду. Печаль. Это была жалкая попытка моба противостоять самому себе. Ханазава, прости, что порвал одежду. Стой, Кагияма, я все... Даже я... отговорки Кагияма. не найти. Полный Кагияма. разгром. Разумное решение, но я злой. Полная враждебности, Рожа. Корана. И ты со мной такое впервые. Чувствуешь мою враждебность? Повалил меня на колени. Ты взрослый, но так с нами поступил. Напоминаю, это все твоя вина. Генетическая спираль. Ну, ладно. Энергетическая бомба! Брат! Черт, да что с этим сопляком? Стоит только моргнуть, как он сразу дух вышибет. Это он, знаменитый серый кардинал соли. Белая смерть! Не может быть. Он дышит. Повезло. Пришлось через это пройти. Не прощу. Ты уже сбит с ног, хотя я еще даже не применил свой... Это ты сделал? Тогда я брошу тебя в еще более глубокую бездну отчаяния. силы. Я не могу позволить ему умереть. Не делай этого, моб. Столько стресса падает на плечи брата. Что-то произойдет. Тогда, в следующий раз, я просто отрублю тебе башку! Сакура, отойди! Кенди Чан! Это было на удивление просто. Не зарывайся. Это какое-то новое 3D изображение? Что они вообще пытаются сделать? Как только он услышал эти слова, взрывное количество энергии из моба. В результате вся энергия моба временно окутала Рейгена. И все, что осталось в его сердце, это благодарность перед его учителем. Это чё, мыльные пузыри? Какое разочарование! Я-то думал, наконец-то. Придется драться! Шагео, ты готов? Шагео! А зачем туда возвращаться? Не похоже один на другой. Снаружи. Обидно. Напрасно. Я слышу. Думал, моя сила никогда не поможет людям. Но сейчас она спасет жизнь! Шаги, о, Вот это да! Ты уже не тот кел... Здесь опасно. Я сам справлюсь. А ты уходи. И правда, кто ты? Гами упустил из виду могучий дух, который спал в мобины. Если есть грусть, то есть и радость. Ложность сильному страху, Вага. на сто процентов вместилище в моем обличье разрушено. все хорошо сегодня дома был папа все хорошо все будет хорошо все таки им удалось спастись сюда кто-то вломился значит их всех могли похитить Гео. Посмотри мне в глаза. Небось, какой-то экстрасенс пытается тебя обмануть. А такие способности бывают? Нашел. Когда он этому научился? Ямочки, спасибо, что остановил меня. Виновник за все поплатится. Упорство. Да ты же наша цель. Сейчас сдохнешь. В игры не играю. Примени что-то, кроме электричества. А ты такой же? Какой дерзкий. Тут драка! Я говорю, хватит уже валять дурака. Значит, вот твоя сила. Почему вы напали на мой дом? Мы только собирались напасть на твой дом. Эй! Чёрт! А еще назвался учителем этого сопляка. Надо же было умудриться настолько меня расстроить. Едва успел. На этот раз я тоже решил проявить смелость, директор. Хватит уже говорить. Гнев. Тот, кто не понимает чувства людей... Неважно. Поучись лучше через боль. Начало наказания! Шигео! Это же... Пора, Пора все обнулить. Исчезни. Исчезни. Какой знатный боевой криз. 20... Um У меня мощность на 10%. процентах. Понятно. Теперь я могу без оглядки направить на тебя свою силу и свой гнев. Что такое? Кажется, ко ты мне ты начали ты липнуть ты девушки. Ты я снова ты все ты придумал. Ты Блин, какой ты стыд! Но на... на меня смотрят. Кагияма такой классный. Неужели? И правда? Нет. Уверен. Я нравлюсь девушкам. Поздравляю, брат. Красавчик. Вот так. Эй-эй. Сдаешься? Я, я чувствую его ярость. Нужно прибить его, пока он не прибил меня. Давай разберемся раз и навсегда. Футболка полна,